Чакус против Люнида. Иди сюда, С. Смотри. Сука. Сдохни. Ага. На. Ага. На, на, на. Ой. Ой, с Ангам. Посыл Ах, блядь. О, ч? Где? Ааа! Начальник Эо, Начальник Эйо, ты дуел что ли? Хопа, б! дождь! Подливай пухни с о! Ой! Конец!